Всем здорово, с вами девяносто 94 сегодня у нас реакция на сын Дука, GTA 6, первый взгляд. GTA 6 еще не вышло, давайте посмотрим, что это. Желтая журналистика везде одинаковая. Пока одни пишут о том, что в каком-нибудь Якубой уча остановилось сердце в автомобиле, и все в этом духе другие наживаются на слухах о видеоиграх. И если фейковым новостям о третьем Half-Life уже никто больше не верит, то про игры, релиз, которых чуть менее фантастичен, можно найти кучу горячих науков. Даже если эти игры еще не анонсированы. Загуглив GTA 6, мы узнаем, что выйдет она в 2021-м, будет ремейком Vice City с целой Америки в качестве карты, где можно телепортироваться, а главным героем будет женщина. И вообще игру отменили. В последнее утверждение можно реально поверить, особенно если почитать, что от игры ждут ее многочисленные малолетние фанаты. Как и будет персонаж, как я бы буд? хотел, чтобы было шесть персонажей и городов шесть на каждого персонажа, я, а я бы хотел, чтобы Гарда назывались так. Бритиш-сити, Вайс-сити, Людиндорф, Москов-сити, Париж и старый гора, район Саши... саши Сан-Андрес. А что, крутая идея! Вай-Сити, например, идеальный город для какого-нибудь там доктора Ху. Людин Дорф, тут явно за Люду играть надо будет. Видимо, он имел в виду Людин А Сан-Андрес город Санька. Не, нахер такое. Сделайте все, как в реальной жизни, допустим. Первое. Убил человека, забрали в тюрьму на один день. Второе. Убили тебя, ты в больнице один день и так далее. Ну, как в реальной жизни? Думаете, думаете, что по новостям так много криминальных хроник, да потому что каждый день люди из тюрьмы выходят и воскресают. Физику поправьте! Парень кажется форумом ошибся. Его оценку за четверть тут никто не исправит. Fuck yo, Russia Game GTA for USA, Russia No Game GTA! Вы все лохи, граблют выбщенную только на территории США и других стран НАТО, так что вы все облажались. А вот сейчас обидно было. Ты, лалка, пиши по-русски! Пожалуйста, делайте в рта 6 зомби дабла... в котором делают зомби. И хочу продолжение легендарного Карла Джонсона! Ничего не могу сказать, кроме как охлади-ка своё траханье! И когда будете желать продолжения рта... Продолжение рта Сан Андрес, добавьте на собаку-медведь-кошку и других зверей! Ощущение, будто сами животные это и пытались написать. Разработчики, ведите возможность ловить покемонов в игре! Иди в жопу! Сам иди! Если не будет покемонов, то игра получится отстойной! Какие покемоны? Они меня сильно задолбали! Покемон Гол тоже говно, все покемоны говно! Хотя, покемоны классные, не играл, не может и добавят. Биполярное расстройство оно такое, да. Люди-ГТА-6 Лю... Люди видят на консоль. Что? На консоль. Что там? Сука! Консоль. Но поколения! Без комментариев, окей? У меня есть предложение, ха, сделают карту по всей планете, чтобы побегать не только в Америке, но и в других городах. Это вовсе неплохо, но затянет разработка надолго, но оно того стоит, я вам говорю. У, видеть свой дом, где ты в реале живешь, это круто, господа! Я тоже, я тоже над этим думал, ты и мысли читаешь! Такую игру будут делать около 50 лет, нужны будут миллиарды долларов, чтобы воссоздать это! Следовательно, цена будет около миллиона рублей. Ну, у нас есть 50 лет, чтобы накопить миллион на покупку шестой GTA. Хотя насрать ее все равно спиратит. А пока давайте взглянем на трейлер новой GTA, созданный с учетом просьб фанатов. Да что же там получится из этого? Fuck no по-русски! Сделайте все как в реальной жизни. Фильм игра прокт. вы все лохи. Концов, вы все лохи. Концов. Эту игру будут делать около 50 лет. Нужны будут иди, миллиарды, пара, миллиарды долларов, чтобы вас создать это. Иди в шупу! самец. Иди! иди в жупу, самец. Я хочу продолжение легендарного короля. Разработчики, иди, иди. Все покемоны говно. Интересно, но кака? Йоу, спасибо за просмотр, чувачела, поделись видосом с друганами, пацанами и прикольно. Да, это про, можно про весь YouTube сказать. Извините, но как. дайте до следующего видео.